Обратились э, по салон Алтера. Все понравилось нам. Все отлично. Ну, еще что-то будет добавить. Ну, все думаю, все будет и дальше у вас процветать. Благодарю вас и спасибо менеджерам. Спасибо за все.